Меня зовут Бурауики Шиш, я инженер по тканям. Важно понимать, что полиэстер — это синтетический материал. Он производится из продуктов переработки нефти, невозобновляемого природного ресурса. Вторичная переработка позволяет нам не только не истощать запасы природных ресурсов, но еще и утилизировать отходы. Например, пластиковые бутылки, которые сейчас можно встретить практически везде. Сегодня на рынке существуют два способа. Две технологии переработки пластика во вторичный полиэстер. Первый — это механический или термодинамический способ переработки. Он состоит в том, что мы используем предварительно вымытые и очищенные от посторонних загрязнений и следов клея хлопья из пластиковых бутылок. Их помещают в печь для переплавки до получения однородной вязкой субстанции при высоких температурах. Этот материал продавливается через отверстия и образует Волокно. Второй способ переработки пластиковых отходов — химический. Используется этот метод для переработки цветных пластиковых бутылок, зеленых, синих, например, когда необходимо удалить цвет. Для такого вида переработки используется специальный химический раствор, в который мы погружаем те же хлопья для выделения полиэстера. В современном мире каждый продукт оказывает влияние на окружающую среду. Наша задача заключается в том, чтобы снизить это воздействие, воспользовавшись существующими технологиями.